Отвечный жар во мне. Хочу познать искусство, Самый лучший дарма, Силой разума и чувства Охватить весь мир датов, силой разума и чувства обхватить весь мир дотов, Под ярмом постыдной лени. Не влочить нам жалкий век, терзаниях и стремления, полным властим человек. Иногда войдем многотрудный, И в даль ⁇ гим мир пойдем, Чтоб не жить нам жизнью скудной, Прозявание Чтоб не жить.